Всем привет! Вы на канале Аниме Кун, озвучивают Эдмен, Аукардия и Шерма, а это топ 10 аниме в жанре спорт 2020-2021 год. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеют значения, а мы начинаем. Приятного вам просмотра! Самурай-гимнаст 2002 год. Японская гимнастика, некогда победоносная и неуязвимая, ныне едва может претендовать на призовые места. Как ни горестно это осознавать, но другие страны не стояли на месте, и теперь эпоха триумфального доминирования Японии в этом виде спорта осталась позади. Представитель Японии в гимнастике, 29-летний Дзёторо Арагаки, который посвятил свою жизнь любимому спорту, несмотря на бесконечные тренировки и возлагаемые на него надежды, не смог выступить так хорошо, как ожидалось. И хотя Дзёторо готов продолжать биться за победу, его тренер Нариюки Амакуси говорит, что тот достиг своего предела и советует оставить спорт и уйти на покой. Однако на этом история не заканчивается, а только начинается. И в судьбе Арагаки и его семьи наступит крутой поворот благодаря одному неожиданному событию. Номер 24. Нацуса Юзуки всерьез увлекается регби. Юноша просто обожает данный вид спорта, ради которого он намерен пожертвовать многими вещами. Однако вскоре становится ясно, что главный герой не сможет воплотить свою мечту в жизни в ближайшее время. Однако вскоре становится ясно, что главный герой не сможет воплотить свою мечту в жизнь в ближайшее время. Для осуществления заветных планов ему необходимо немного подождать. Но это того стоит, убежден Натуса. Участь в колледже, парень стремится быть лидером. Однако не всегда у него получается держать лидерские позиции. Скейт-бесконечность Второкурсник Рэки всерьез увлекается скейтбордингом. Однако просто кататься на улице с друзьями для него слишком скучный вариант. Он предпочитает по-настоящему экстремальное катание, а потому участвует в СИ, засекреченной и крайне опасной гонке на скейтбордах, которая происходит в заброшенной шахте опасна эта гонка не только потому что происходит непредназначенном для этого месте но и в силу того что в борьбе за первое место участники могут забыть о спортивных правилах и перейти границы честного сражения все становится еще интересней когда в класс Рэки переводится ланга ученик вернувшийся в японию из-за границы и раки берет его с собой на гонку волейбол к вершине вторая часть. Яростная борьба за вершину среди волейбольных команд на чемпионате Японии продолжается. Хинате, Кагияма и другие участники волейбольного клуба Карасуна, которые продолжают изо всех сил рваться к победе, придется столкнуться с мощными противниками, по полной почувствовав вкус соперничества, открыть себе новые стороны и возможности, и, конечно же, вновь насладиться настоящей игрой в волейбол. Девятое место. Томайоми. В годы начальной школы питчер Йоми Такеда проиграл со своей командой в межшкольном бейсбольном турнире. Виняв в своем проигрыше неопытного кетчера, который не позволил ей использовать ее фирменную подачу, именуемую как «магический бросок», она решила навсегда связать с бейсболом. И в итоге, выбирая старшую школу, она пошла в Сингосигая, в которой бейсбольного клуба отродясь не было. Уже в новой школе Йоми встретила свою подругу детства: Тамаки Ямадзаки, с которой вместе еще будучи детьми носились с мечом. В начальной школе Тамаки также играл в бейсбол, но находясь на позиции кетчера и могла даже поймать волшебный бросок Йоми, обещание данное девочками друг другу в детстве, а ты не может быть притворена в жизнь. Двери на пути бейсбола снова открыты. Невероятная история бейсболисток начинается. Шестое место. На волне серфинг. Масаки Хинаока, выросший около побережья Ораи в префектуре и бараке, знакомится с похожим на принца новеньким по имени Сё Акицуки, который перевелся к ним практически перед началом летних каникул. Сё открывает для Масаки мир серфинга – Благодаря серфингу Масаки встречает незаменимых друзей и познает горечь прощания, ступая на путь взрослой жизни. Это начало бесконечной истории о парнях, очарованных волшебством серфинга. Третье место. Волейбольный клуб старшей школы Сейн. Вернувшись в родной город, после того, как его выгнали из токийской школы, спортсмен Кимитика Хадзима вступает в волейбольный клуб в местной старшей школе, где встречается со своим другом детства, Юни Куробой. Юни обладает отличными физическими данными, а вот психически не слишком закален и может спасовать под давлением ответственности. Тренировать эту непростую парочку, а вернее сказать, дрессировать, придется импульсивному и темпераментному капитану волейбольного клуба, Синитира Оди. Компания им составит талантливый и острый на язык заместитель капитана Мисао Аоки и Акита Кана, у которого аллергия на солнечный свет. Этой разношерстной команде предстоит преодолеть свои слабости и устремиться к спортивным вершинам, одерживая победу не только над достойными соперниками, но и над самими собой. Десятое место. Ведущие звезды. Кинцей Моисима еще в раннем детстве выбрал спортивную карьеру. Мальчишке нравилось наблюдать за спортсменами, которые красиво выступали на ледовой арене. Парень ответственно отнесся к тренировкам по особому виду фигурного катания, а потому он добился неплохих результатов. Вот только Кенсею не хватало веры в собственные силы, и однажды сказанное слово «Рео Синадзаки» ранило его до глубины души. Во время перепалки Моисима услышала от Рио, что он никогда не сможет превзойти одного из лучших фигуристов. После этого вопиющего случая молодой спортсмен решил покинуть фигурное катание. Спустя несколько лет бывший фигурист поступил в старшую школу. Старшеклассник пытался пробовать свои силы в различных спортивных клубах. Седьмое место Скалолазки Каноми Касахара – ученица средней школы, известна благодаря множеству побед в соревнованиях по играм-головоломкам. Но однажды девушка вступает в кружок скалолазания и начинает применять в этом виде спорта свои особые навыки. Четвертое место Олимпия Киклос Диметрий – робкий и добрый возописец из Древней Греции который не любит спорта и соревнования. Однажды ему приходится придумывать игру, чтобы сразиться с главой соседнего города, дабы спасти свою деревню. Когда он прячется в большой вазе, молния бьет прямо в нее, перенеся его в Токио во время летних Олимпийских игр 1964 года. Всем спасибо за просмотр данного топа. Подписывайтесь на канал Аниме Кун, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а с вами была команда Broken Bing Team. И запомните, мы всегда с вами. Всем бай!